«За все за все благодарите!» Когда тебя проблемы давят и близкие друзья оставят, когда непросто очень жить, ты выбирай благодарить. Когда совсем не понимаешь, за что ты тяжело страдаешь и как врагов своих простить, ты выбирай благодарить. Когда на сердце так печально, И слезы льются не случайно, Когда так тяжело любить, Ты выбирай благодарить. Когда надежды больше нет, Не забывай про Божий свет И не спеши отчаянно грустить, Ты выбирай благодарить. Когда разрушились мечты, и выхода не видишь ты, Так важно сердце не закрыть, а начинать благодарить. Благодари за все проблемы, за нерешенные дилеммы, Ведь учит этому нас Бог, чтоб доверять Ему ты смог. Нет невозможного для Бога, Ему подвластна вся тревога. За все, за все благодарить и славу Богу возносить. То, что печалит очень вас, добром окажется в свой час. Не унывайте, не грустите, за все Христа благодарите. Слава Богу!